Ям. Сейчас побежит. То есть -то будем, нет, Бодик? Будем, Бодик? Начнем с ножек? С ножек или с ручек? Давай с ручек. Да, наверное. Бодик потерял. Что нахорожен. Чего Лодь, Там твой брат еще прыгал в парке. За да, гусь попрыгнуть. Какая Может, он на полу нос.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 Ты получил Данела попочек. Т ⁇ поменяли улыбка. Т ⁇ мах, улыбка. Т ⁇ мах, улыбка. Т ⁇ мах, улыбка. Т ⁇ мах, улыбка. Т ⁇ мах, улыбка. Т ⁇ мах,